Томат Сержант Пеппер сорт коллекционный. К сожалению, семенами по фирмам он не реализуется. Вырастить этот экзотический томат оказался несложно. Томат э, необычной окраски, яркий, плечки черные. Томат необычайно сладкий, с карамельным привкусом, мясистый. Куст высокий до полутора метров высотой. Плодоношение очень активное. Сейчас конец августа. Кошаем томат уже с середины июля. И это не предел. Куст не выглядит особо мощным, но плодов на нем предостаточно. Томат Сержант Пеппер не подвержен заболеваниям. Плоды здоровые, яркие по окрасу. Форма плода слегка удлиненная, застывая носиком. Плоды небольшие, 150-200 грамм. На нижних ярусах они были побольше, те, которые я сорвала первыми, покрупнее, по 300 грамм или где-то около 300. По большей части этот томат подходит для употребления в свежем виде, ну, как салат или как просто разрезать, солькой покушать. Заготовки из этих томатов я не делаю. При желании, конечно, и это возможно но их приятно кушать. Томат на сегодняшний день пользуется популярностью и очень востребован к посадке. Умолчать о нем, не рассказать, просто грех. Сорт полюбился огородником. Сажать буду обязательно. На следующий год томат Сержант Пеппер. Пробуйте, рекомендую посадить этот томат. Мир вашему дому, друзья мои.